Итак, почему рушится бизнес? Это глава из моей книги, которая называется Андрей Дуйко ⁇ Доктрина бизнеса ⁇ Мотивационная книга ⁇ бестселлер. Почему рушится бизнес? Вы видели, наверное, таких знаменитых бизнесменов, которые хорошо занимались бизнесом, у них все очень хорошо получалось, а потом в один момент у них все обвалилось. Или такой пример на очень высокой должности ставил человек, все получалось, и после этого полностью этот бизнес обвалился. И часто никто не может понять, почему это происходит. И семья хорошая, и человек хороший. В чем же проблема? А проблема заключалась в том, что этот человек, скорее всего, изменял своей жене с другой женщиной. И эта женщина изменила мужу. То есть у человека появились беспорядочные половые связи. А какая особенность таких измен? Вот подумайте сами. Женщина легкого поведения, скорее всего, приходит в этот бизнес не от хорошей жизни. Но я не тот психолог, который может оценить ее психоэмоциональное состояние. Это гипотетически. Но она приходит туда, потому что у нее получается зарабатывать. Скорее всего, она пошла на это от какого-то безвыходного положения. Естественно, ни родители, ни близкие, никто не знает, чем она занимается. И можно сказать, что она туда попала из-за безвыходной ситуации, тяжелой жизненной ситуации. Богатый мужчина, когда с ней спит, энергетически принимает ее финансовый уровень, и у него на протяжении нескольких часов происходит сильнейший энергетический, финансовый и денежный обвал, колоссальный обвал. Вы представляете? Если мужчина не подходит женщине, то тогда у женщины начинаются заболевания почек, цистит, у мужчины начинаются заболевания пристательной железы. Далее. Тогда семью эту нужно чуть-чуть пересмотреть, найти общие ценности по отношению друг к другу и либо искать возможности компромисса, либо искать возможности быстро разбежаться в разные стороны. Естественно, если женщина переспится очень богатым человеком, то это даст ей возможность выйти на определенный финансовый уровень. У нее появится везение, ей дадут больше денег, у нее появятся богатые поклонники и так далее. Но если мужчина переспит с женщиной, которая очень бедная, это может его очень сильно обвалить в его бизнесе. Недавно ко мне обратилась женщина, дочь одного очень знаменитого человека, который работает рядом с властимущими. Он занимал очень высокую должность в стране, очень красивый мужчина. Она говорит: его увольняют, после этого я задаю вопрос скажите у него Скажите, у него были недавно какие-нибудь отношения с девушкой? Она говорит, он у нас умудряется. И вроде никто не знает, а потом вдруг все об этом узнают. Он красивый, умудряется ни одной юбки не пропустить. Естественно, среди этих юбок не только богатые женщины были, а еще и бедные. Вот он и попадал на этих бедных женщин, будучи взрослее, пьянее и дурнее. Естественно, в этом состоянии выбирал, кого попало, не особо утруждаясь пониманием того, что это вообще за человек. И после этого он энергетически очень сильно обвалил свой бизнес, его с этой работы без объяснения уволили. Он